Всем привет, дорогие друзья! Сегодня буду готовить ну очень интересный торт, пляцок на польском. То есть это очень интересное сочетание и коржей, и безе, и орехов, и очень интересной такой зефирной нотки. В общем, тортик получается нереально крутой на вкус. Обязательно вы должны его попробовать. У меня есть два рецепта такого тортика, и это один из них. И нам для него понадобятся орехи. Где-то с полстакана орехов, может иногда чуть больше, добавляю. Их нужно хорошенечко поджарить в духовке и измельчить потом скалкой. Не сильно мелко, просто чтобы были и побольше кусочки и мелкие. Затем сразу буду заниматься я безе. Так как у меня есть кухонная машина, если у вас есть помощник какой-то, который вам сможет помочь, можно и с обычным миксером так делать. То есть я ставлю сразу взбиваться безе. Здесь у меня белки, добавляю сразу щепотку соли. Начинаю взбивать белки и после того как белки превратятся в такую хорошо мыльную пену, частями, точнее мелкими, ну вот таким, просто подсыпаю не очень быстро, ввожу сюда сахар и также ванильный сахар. И все, и отставляю взбиваться, тем временем, буквально за эти там пару минут, пока взбиваются у меня белки, я сделаю тесто. Тесто реально очень простое, подбиваю яйца миксером, это абсолютно не принципиально, венчиком, ложкой, вилка. здесь просто нужно, чтобы оно стало однородным. И добавляю сюда сахар. Перемешиваю, аж пока сахар у меня не, практически не растворится. В отдельной посуде смешиваю муку и какао. Хорошенько обязательно просеиваем, для того, чтобы не было у нас никаких крупинок. Какао у меня очень хорошее качество, довольно насыщенно черный. И я добавляю сюда где-то 3 столовые ложки. Если у вас какао чуть-чуть похуже, замените 1 столовую ложку муки на еще ложку какао. Добавляю еще сюда соду и разрыхлитель. Люблю, когда они работают в дуэте. Разрыхлитель создает более мер... мелкие поры, а сода делает более крупные поры. И поэтому добавляю сюда по чайной ложке разрыхлителя и соды. Можно воспользоваться просто разрыхлителем, если вы хотите. Соду гасить я не буду, опять же повторюсь, потому что у меня в составе какао, а оно хорошенечко погасит нашу соду при соединении с жидкостью. Никакого запаха, ничего у нас не будет. Перемешиваю до однородности. И затем уже буду вводить эту всю смесь в нашу яичную массу. Для того, чтобы у нас были внутри красивые блестящие поры, буду добавлять растительное масло. 3 столовые ложки, это будет вполне достаточно на это количество теста. Добавляю все сухие ингредиенты и хорошенечко вымешиваю. Удобнее всего это ложкой, потому что масса получается плотнее, чем бисквитная, ее сложно вымесить венчиком, допустим. Перемешиваю, перемешиваю, видите, абсолютно быстро это все получается. И получается вот такая вот красивая, черная, прям шоколадная-шоколадная масса, как шоколадная паста, я бы сказала. И эту массу будет нужно распределить. Я буду делать большой шоколадный торт, поэтому буду распределять эту массу на, полностью на противень, застеленный пергаментом. Можно на тефлоновом коврике, можно на силиконовом. Здесь не принципиально, он в принципе хорошо потом отстает. Единственное, аккуратненько вы просто хорошо растяните. Этот корж очень хорошо подходит, поэтому лично мой совет, я бы посоветовала вам делать на полпорции Шоколадного вот этого теста Потому что он очень хорошо подходит А к взбитым белкам я добавляю орехи И кокосовую стружку Здесь у меня где-то 60 грамм кокосовой стружки было Полторы пачки я добавляла Они по 40 грамм у меня Можно добавить и до 100 грамм кокосовой стружки Если кто любит Получается от этого безумно ароматная Такая вот белковая масса Она должна у вас, если белки хорошо взбиты получится вот такая вот стоячая С пиками, все как положено еще хочу сказать, что у меня есть два рецепта этого тортика, и если это видео соберет более 500 лайков, я обязательно вам покажу и второй его вариант, который лично мне нравится больше. Этот тортик получается и сам по себе без ума очень вкусный, просто безумно вкусный. А тот вариант лично мне нравится больше, он получается немножечко сочнее и интереснее Тот вариант подходит именно для продажи, вот для каких-нибудь гостей, для праздников и тому подобное А этот торт, я бы сказала, такой на скорую руку, потому что делается очень быстро Мы распределили белковую массу по шоколадному коржу Чуть-чуть не доходите до края, потому что белковая масса имеет свойство расширяться И ставим это все в добро в духовку Температура 170-180 градусов где-то на 30-40 минут. Смотрим, чтобы верхний корж у нас немножечко начал золотиться. Вот он, вы видите, поменял свой цвет. Теперь отставляем корж, пускай он у нас остывает. И можно заняться кремом. У меня это уже глубокая ночь, тортик я буду собирать утром. Поэтому как раз мой крем успеет полностью остыть. В молоко, в 300 грамм молока я добавляю сахар. И ванильный сахар. И ставлю это все добро на огонь до закипания. Тем временем в 100 мл молока добавляю желтки, которые у меня остались после белковой массы, после, после коржа. И сюда же буду добавлять крахмал. Все хорошенечко перемешиваю, для того, чтобы у меня не было никаких комочков там крахмала. Как раз тем временем у меня закипело молоко и тоненькой струйкой ввожу молочную массу в яичную. Возвращаю это все обратно в кастрюльку, ставлю на огонь меньше среднего и при постоянном помешивании довожу это все до кипения, до первых пузырей. Получается вот такой вот красивый крем. Его обязательно, конечно же, нужно накрыть пленочкой в стык, для того, чтобы не образовался никакой конденсат и никакая корочка. И отправляем остывать. До полного остывания. Затем нам нужно будет его достать с холодильника вместе с маслом, сливочным маслом. И дать постоять несколько часов при комнатной температуре. Для того, чтобы и масса, и заварная основа стали у нас абсолютно одинаковой температурой. Иначе они могут расслоиться. Потом начинаю взбивать масло буквально с одной 2 столовыми ложками сахарной пудры. Это, кстати, не принципиально, просто оно как абразив. Взбиваю минут 5 масла, чтобы оно посветлело и немножечко увеличилось в объемах. И затем по одной ложке начинаю вводить в масляную смесь свою заварную основу. Ввожу одну ложку и хорошенько взбиваю, для того, чтобы полностью все у нас распределилось. Получается очень красивый, пышный, абсолютно не расслоился вот такой вот крем. Он хорошо держит форму, не течет. Теперь мой корж, который у меня был на весь противень. Я разрезаю наполам, и у меня получится прямоугольный торт. Хорошенько его прорезаю. Сейчас покажу, насколько сильно поднимается шоколадный корж, почему я советую делать на пол порции шоколадного коржа. Здесь я указала пропорции и показываю, как в оригинальном рецепте, но лично мой совет делать на пол порции, чтобы этот корж был тоньше. Смазываю немножечко низ своего блюда кремом для того чтобы наш тортик не ездил и немножечко снизу тоже пропитался укладываю нижний корж и на нижний корж укладываю где-то треть крема все это хорошенько распределяем вы видите крем абсолютно стабильный воздушный в нем даже такие большие порки есть и теперь самое интересное что Придаст нашему, нашему тортику изюминку и такой красивый разрез. Я буду добавлять в него зефир. Можно использовать и домашний зефир. У меня в этот раз покупной зефир. И он такой как малиновый, я бы сказала. Немножечко видно там какой-то ароматизатор. Поэтому пахнуть это будет еще вкуснее. Кокос с малиной. В общем, это вообще пахло безумно. Не могла дождаться, пока его разрежу. И половинками укладываю свои зефирные половинки такие. У меня ушло здесь не так много, можно было еще положить одну половинку, здесь не принципиально, сколько вы хотите. Их можно и порезать небольшими кусочками, если вы не хотите, чтобы в разрезе было видно, что это зефир. Теперь для того, чтобы у нас не было внутри пустот, немножечко крема раскладываем между зефиром. Это и даст скрепиться нашим зефиркам, чтобы они у вас никуда не разъезжались, когда мы тортик поставим под пресс. И опять же не будет никаких у нас пустот при разрезании тортика. Теперь верхний корж со стороны безе смазываем кремом и укладываем наверх. То есть этот корж у нас получается как бы верх ногами. Теперь нужно поставить немножечко под пресс, буквально там килограмм полтора пресс. Если у вас есть форма, поставьте лучше в форме под пресс. И затем, после того, как тортик сядет, можно немножечко покрыть бока любым кремом, которым вам нравится, или остатками крема, который у нас остался. Получается очень красивый в разрезе, очень ароматный такой шоколадно-ореховый торт. И он очень вкусный и подойдет на любые праздники. Опять же, повторюсь, не забывайте поставить палец вверх и я покажу еще один вариант этого тортика, который намного интереснее и понравится всем вашим гостям и вам в том числе. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч! Пока-пока!